Сразу скажу, это политически мотивированное дело. Даже исходя из того, что вначале, что я, находясь на территории Республики Беларусь, обеспечил открытие счета, как я мог, находясь на территории Республики Беларусь, обеспечить открытие некого счета. Этот, Стой там, иди сюда. Материалы дела противоречат сами себе. Да? То есть они говорят о том, что с одной стороны мы как бы использовали э, средства в своих личных целях, а с другой стороны сами же приводят примеры, что мы проводили какие-то мероприятия да, и их оплачивали. Ну То есть много несуразницы в этих вопросах. Следствие не с тем, чтобы э, добыть достаточные достоверные данные о, о нас, как обвиняемых, и о профсоюзе. Э, оно попыталось играть роль международного КГБ, пытаясь влезть в внутренние дела профсоюзов международных, членами которого мы являемся. Да? То есть э, узнать методы их работы, что они делают и как они делают. Естественно, они получили отказ в этом. Доказательной базы как не было. Так ее и нету, так ее и не будет. И естественно, что то, что сегодня пытается стреножить профсоюз, не дать возможности работать, потому что он уже все-таки за эти годы в гражданском обществе имеет свое имя своей работой это видно невооруженным глазом это дело длительное дело я считаю в общем-то преступлением этого так сказать режима в отношении профсоюза а не преступлением нашим перед людьми и перед законом то есть с точки зрения морали мы чувствуем себя совершенно чистыми и честными если нам дадут еще возможность изучить эти вишдоки записи все ну изучим зал посмеется театра не надо здесь достаточно